Самосовершенствование. Путь самосовершенствования ведет вам. Все попытки себя улучшить, превратиться в нечто идеальное, только создают больше и больше безумия. Идеалы лежат в основе всякого безумия, и все человечество невротично, потому что у него слишком много идеалов. Животные не так невротичны. Потому что у них нет никаких идеалов. Деревья не так невротичны, потому что у них нет никаких идеалов. Они не пытаются стать ничем отличным от себя. Они просто остаются собой и радуются, какими они были. Вы есть вы, но где-то в глубине вы хотите стать Буддой или Иисусом. И вот вы начинаете ходить по кругу, который будет нескончаемым. Просто поймите суть. Вы есть вы. И целое ли существование хочет, чтобы вы были вами? И именно поэтому существование создало вас. Иначе оно произвело во какую-нибудь другую модель. Оно захотело, чтобы в этом мгновении, в этом месте были вы. Оно не захотело, чтобы вместо вас был Иисус. И существование мудрее вас. Целое, всегда мудрее часть. Просто примите себя. Если вы сможете себе принять, вы узнаете величайший секрет жизни. И тогда все придет к вам само. Просто будьте собой. Не нужно тянуться и пытаться стать выше своего роста. Не нужно другого лица. Оставайтесь таким, как есть. Глубоко примите себя. И случится цветение и вы будете все более и более становиться собой. Когда идея стать кем-то другим отброшена, прекращается всякое напряжение. Вдруг все напряжения исчезают. Вы есть сияющее присутствие на этом самом месте, в это самое мгновение. И ничего не нужно делать, только праздновать и радоваться.